Всем снова привет! Еще одно видео паровозиком в догоночку к видео свежему по сцеплению. Хотел бы рассказать еще про один очень популярный миф. Наверное, это миф второй по популярности. Плохая или слабая коробка передач на М109Р взр минут м 1800 r Значит, коробок слабых на нем нет. Еще раз, опять же, я все время это говорю, и поскольку мне приходится это по телефону повторять, я вот лучше это в ролике скажу, опять же, буду давать ссылочку. Запоминайте правила эксплуатации коробки передач на мотоциклах всех годов Intruder Boulevard M109R, WZR 1500, M1800R, поскольку это единственный в мире, Считается спортивный чопер, который не имеет к спорту никакого отношения Тем не менее у него из своего класса самый большой крутящий момент Его основной проблемой являются те люди, которые слышали, что он значит, спортивный, что он мощный и так далее Люди, которые пересаживаются на него и пытаются сделать из него спортивный Или даже особенно для него страшны люди, которые пересели на него со спортов они начинают дрючить коробку елочкой, то есть вниз, их нужно вверх, чтобы она вся переключалась. А здесь они встречаются с сопротивлением. С сопротивлением совершенно оправданным. И э, это сопротивление обусловлено конструкционными особенностями тяжелого чопера, который не должен абсолютно вам ничего. А вот если вы его выбираете, вы обязаны э, соблюдать его правила. Так вот, чтобы коробочка у вас всегда работала и не было никаких проблем, я еще раз говорю, я в собствен... по собственной эксплуатации, вот с восьмого года у меня э, мой желтый интрудер, у меня с коробкой ноль проблем, сейчас 21 год на дворе, у меня с коробкой ноль проблем. Она никогда меня не беспокоила, у нее нет предпосылок к тому, чтобы с ней что-то произошло. Просто потому, что я, я из него ничего не пытаюсь сделать, я просто соблюдаю его условия, потому что я люблю и понимаю этот мотоцикл. Так вот, его условия эксплуатации коробки обеспечены тем что инженеры понимали что э, это не спорт мотоцикл а это тяжелый чопер который э, по весу на 100 и больше чем на 100 килограмм э, сказать, весит больше чем обычные там спортивные мотоциклы э, кроме того э, он может тем не менее с ними потягаться но, но для того, чтобы э, коробка не э, расходовалась и не ломалась, э, есть определенные условия. Итак, включение на этих мотоциклах первой передачи должно использоваться только для езды по бездорожью и только для старта. Вторая передача. Обязательно должна включаться на этих мотоциклах, запомните, на скорости не больше 10-15 км в час. Если вы попробуете включить э, передачу вторую на скорости выше, указанной выше, как, извините за тавтологию, то она будет сопротивляться Конечно же при сопротивлении вы включите ее пинком Как это и делают спортсмены Так скажем в кавычках да? а В итоге вы получаете гарантированно Просто гарантированно ремонт коробки Через какое-то время. Время зависит от только эксплуатации мотоцикла. Чем чаще ездите, чем чаще переключаете таким образом. Я не засекал, через сколько пинков оно вылетит, но сцепление, фу, простите, сцепление но коробка обязательно накроется. Так вот, если вы будете соблюдать вот именно это правило, то у вас 90% процентов проблем с коробкой уйдет, и вы про него забудете, и все. В принципе, у этого мотоцикла хватает дури столько, что э, я могу тронуться на я не буду даже дергаться, ничего. То есть совершенно нормально и адекватно я тронусь как с первой передачи, так и с пятой и со всеми промежуточными. То есть с места я совершенно адекватно, э, мотоцикл поедет ровно и хорошо даже на пятой передаче. Это, ну хотите, я вам и продемонстрирую этот фокус, это даже не фокус, это просто э, правильно отрегулированный рычаг сцепления, ручка газа и понимание этого мотоцикла. Теперь для того, чтобы понять, как правильно эксплуатировать этот мотоцикл, вам нужно запомнить следующие моменты. Режим использования скоростей на нем особенный, так же, как и все остальное. Его нужно принять, полюбить и понять, и не делать из него то, чем он не является. Это высокооборотистый мотоцикл Поэтому передачи На нем Использовать повышенные передачи На скорость, допустим, если вы включаете Допустим, едете на пятой Передаче на скорости 100-120 Он у вас будет захлебываться Ему не будет хватать оборотов но Будет понятно, что эта передача Не для той скорости Сами логически помыслите Если вы едете на пятой передаче На скорости 100-120 110 А у вас он на шкале, на спидо... на шкале спидометра а, может идти до 240 то вы как бы ручку газа с этого момента не накручиваете вы 240 никогда не достигнете потому что неправильно выбрана скорость вы должны были для максимального а, набора скорости а, достичь а, правильной а, скорости на каждой передаче и правильного количества оборотов и только после этого врубать пятую а схема очень проста. Как я и говорил, первая только для старта и для езды по бездорожью, вторая от, запоминайте, это, это действительно это работает, и посмотрите, как, как будет себя вести мотоцикл. Вторая от 10-15 км в час до 70-80 далее от 70-80 до 120-130 это третья передача, и четвертая от 100 30, э, от 120-130 до 170-180 и опять же от 170-180 э, и выше это уже пятая передача обратите пожалуйста внимание, что э, вы при езде по городу не будете встречаться ни с четвертой, ни с пятой передачей эти передачи можно использовать и нужно использовать только тогда когда вы желаете обмануть бензобак и сэкономить топливо да, в этом случае да, но не более того Посмотрите на 4000 и выше оборотов, как он себя будет вести, какая будет детонация на этом мотоцикле, если вы, тем более, используете иридиевые свечи, 98-й или 100-й бензин, которые родные для этого, по октановому числу, родные для этого мотоцикла. Посмотрите, какая будет динамика. Он у вас будет работать четко, правильно, ну и так, как это заложено. Я специально несколько раз повторяю, не нужно меня обвинять в или что я не подготавливаюсь со своей речью при обращении к вам. Нет, мой ориентир – это контингент людей, совершенно не профессионалов, которые собираются приобрести эти мотоциклы или уже приобрели. Они не претендуют на какие-то социологические исследования, тем более на технические исследования, там сертификацию и прочего того, что сказано, но они хотят понимать этот мотоцикл, эксплуатировать этот мотоцикл и, например, вот если я рассказываю про коробку или сцепление, то сэкономить себе если на коробке, то от 80 тысяч ремонт на сцепление это, конечно, поменьше но, тем не менее не обвиняйте меня в том, что я говорю простыми словами пытаюсь донести, пытаюсь повторить, кто прослушал, пытаюсь, пытаюсь несколько раз эм, изменить фразы и может быть с третьего раза до кого-то дойдет и я спасу очередную коробку на М109, я буду очень рад, поэтому не судите меня строго, меня зовут Павел, intruder-life.ru, на всех моих ресурсах в правом верхнем углу есть перекрестные ссылочки на соседние ресурсы, я присутствую в ВКонтакте, Facebook, Instagram, YouTube и еще такая маленькая ремарка. Каналов в YouTube как, как такового не существует. Правильно пользоваться моими видео это заходить на мой сайт intruder или лайфru и там в карточках товаров... Я э, использую и вставляю эти видео. Видео относятся э, к тому товару, к которому они сняты. К примеру, если вы заходите в раздел расходников и, например, войдете э, в масляный фильтр, то там будет видео по замене масла на М109, на М800 и так далее. Что успеваю, то снимаю. И э, на YouTube ролики я использую просто как э, хостинг-хранилище для этих роликов, для того, чтобы э, их кодом вставить в те места, где они должны существовать. Еще раз, меня зовут Павел, intruder-lac.ru, всем пока!